Очерки тараканов, но без праздников и отдыхов. Пахать. Если тишина, то матроская. И я же не звезда, а кто кривлю?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 Если тишина, то матросская И не звезда, а то кремлевская Если не извлетел, значит сел Если приговор, то расстрел. See you! See you. still